Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, от души поздравляю вас всех ваших коллег с Днем работника органов безопасности. Ваша профессия прямо связана с обеспечением национальных интересов и суверенитета российского государства. И здесь работают те, кто готов по первому приказу выполнить самые сложные и самые опасные задания. Именно такими самоотверженными и принципиальными сотрудниками всегда была сильна отечественная специальная служба. И сегодня наши самые теплые слова признательности обращены, конечно, в первую очередь к ветеранам органов безопасности, Федеральной службы охраны, пограничной службы, Службы внешней разведки. К людям, чей исторический опыт и традиции несения службы стали основой для современных органов безопасности. Это профессия для тех, кто любит нашу Родину, кто беззаветно предан своему народу. И здесь не только квалификация, но и высокая гражданственность и мужество являются жизненным и профессиональным правилом. Эти качества помогают вам сегодня в решении целого ряда серьезных и ответственных задач. Главная из них – это защита законных интересов наших граждан, их неотъемлемых прав и свобод. Нельзя забывать, что именно в этом проявляются реальные силы демократического государства, его способность обеспечить людям условия для стабильной и достойной жизни. Приоритетной задачей остается противодействие терроризму и экстремизму. Только за последние два года пресечена деятельность свыше двухсот террористических и экстремистских ячеек, нейтрализованы одиозные лидеры банфермирования. Я вас поздравляю с этими результатами в работе. Оздоровлению обстановки на Северном Кавказе способствовало обращение Национального антитеррористического комитета о добровольной сдаче боевиков и объявленная Государственной Думой Российской Федерации «Амнистия». В результате свыше 450 участников незаконных формирований сложили оружие. Антитеррористическая и антиэкстремистская тактика ФСБ и других спецслужб должна быть все более активной. Важно защитить людей – Особенно молодежь от тех, кто пытается втянуть их в преступные группы, заразить вирусами насилия, нетерпимости, ксенофобии. Обеспечение безопасности страны невозможно без надежной охраны ее рубежей. Реализация программы «Государственная граница» уже позволила закрыть ряд наиболее сложных участков госграниц. Вместе с тем пограничной службе ФСБ еще многое предстоит сделать для перехода на оперативный способ охраны границы и создания там современной инфраструктуры. Сделано много, действительно, молодцы. Просто не жалко денег на такую работу. Это важное направление вашей деятельности, я прошу уделять этому самое пристальное внимание и в будущем. По-прежнему, однако, остается актуальная борьба с деятельностью иностранных разведок. Сегодня они проявляют повышенный интерес к закрытой экономической информации, в том числе о ресурсах российской экономики, о научном, технологическом потенциале, в энергетической, коммуникационной, авиакосмической сферах. Там, где у нашей страны есть немалые конкурентные преимущества. Необходимо содействовать сохранению этой информации. И надеюсь на активную работу всех специальных служб по этому направлению. Отмечу четкие и слаженные действия сотрудников Федеральной службы охраны при проведении в этом году саммита «Восьмерки» и других важных мероприятий. Рассчитываю, что вы сделаете все необходимое, чтобы ваша работа и впредь оценивалась только на отличное. Особые требования предъявляются сегодня к службе внешней разведки. В первую очередь, к своевременному прогнозированию и выявлению внешних угроз суверенитету и внутренней стабильности в стране. Ведь с учетом вашей информации часть, принимается значительная часть государственных решений, намечаются важные внешнеполитические шаги, обеспечивающие интересы нашего государства. Уважаемые товарищи, хочу поблагодарить сотрудников ФСБ и других специальных служб за добросовестное отношение к своим обязанностям. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю провести этот вечер в хорошем настроении. Поздравляю не только вас, но, разумеется, и всех членов ваших семей. Большое спасибо за внимание.